знаете какой фильм из моей выборки выше всего оценен критиками фильм бойху я не смотрел его ну вот 100 баллов от критиков Ну это к слову вернемся к задачам которые можно решить относительно двух переменных перекодированной переменной с рейтингом критиков который от 1 до 10 баллов один низкий 10 высокий и пользовательским рейтингом с таким же диапазоном изменения. Во втором видео из этого цикла я сопоставлял эти две переменные. Учитывая, что обе они про оценку некоторыми людьми некоторых фильмов, их можно сопоставить. Только в одном случае это специальные люди, это критики. В другом случае это обычные люди, пользователи. Также их было бы трудно сопоставить, если не привести к одному диапазону. Поэтому я привел их к одному диапазону от 1 до 10. И выяснил, что пользователи в целом лояльнее, чем критики относятся к фильмам. Ну, кстати, относительно бой ситуация обратная. Не сильно, но обратная. С сопоставлением переменных закончили в предыдущем видео. Я решал уже другую задачу относительно этих переменных. Я не сопоставлял их. Я выяснял, как одна зависит от другой. Как пользовательский рейтинг зависит от рейтинга критиков. Группирующий переменный рейтинг критиков, Зависимые переменные пользовательский рейтинг. Я применил дисперсионный анализ и показал, что связь есть. Я назначил и она положительная. С увеличением рейтинга критиков растет рейтинг пользователей. Но поскольку, как я показал в первом видео, по пользовательскому рейтингу есть некоторая смещенность, то можно увидеть основания для применения не дисперсионного анализа, классического, а модификация дисперсионного анализа, которую предложили Краскал и Уоллис. Этот метод получил название «дисперсионный анализ Краскл-Уоллеса». Вот по этому ориентиру я вижу смысл прибегнуть к дисперсионному анализу Краскл-Уоллеса. Потому что по остальным ориентирам строго подходит именно классический дисперсионный анализ, поскольку переменная исходно-интервальная, поскольку выборка большая. Это нижняя часть таблички с результатами применения пост хок теста из прошлого видео а теперь применим дисперсионный анализ краска уолиса и налайз на параметры independent samples fields я попробую поместить рейтинг критиков в окно группирующий переменной но не смогу этого сделать потому что континуальные переменные ну то есть в данном случае скейловая не принимается. То есть вы замечаете, если смотрели предыдущее видео, что здесь интерфейс менее удобный. Для классического дисперсионного анализа тоже континуальные перемены не очень удобны в качестве группирующей, но классический дисперсионный анализ (SPSS) принимает континуальные перемены, поэтому я закрываю, перехожу в окно с переменами и меняю Scale на Ordinal. И снова запускаю непараметрический тест для несвязанных выборок. Причем заметьте еще раз название "несвязанные выборки" не вполне отражает суть метода. Здесь речь идет о подвыборках. Вся выборка делится на 10 подвыборок, на 10 групп. И они между собой не связаны. Резюмирую критику, помещаю группирующую переменную Рейтинг пользователей помещаю в качестве зависимой. Перехожу в окно Settings, Customize Tests, убираю краска Ollis. И здесь сразу автоматически возникает возможность попарных сравнений. Я оставляю ее. и запускаю дисперсионал из CrossClaw Вот они, средние ранги ступенчато поднимаются слева направо фильмы которые критики оценили на самый низкий ранг имеют низкий ранг и от пользователей и фильмы оцененные критиками на высокий ранг максимальный ранг имеют высокий ранг и от пользователей причем и отростки эти отростки и высота бокса уменьшается при движении слева направо. Здесь отростки длинные и бокс высокий. Здесь уже отростки короче и бокс уже. Здесь вообще бокс сложился до одной линии, и отростков нет. Эта картина похожа на ту, которую я получил, выполняя классический дисперсионный анализ. Это средние а отростки это стандартное отклонение. При движении слева направо отростки уменьшались. Значит, относительно высокооцененных критиками фильмов пользователи демонстрируют больше единодушия, чем относительно фильмов, низко оцененных критиками. Возвращаюсь к выдаче из персионного анализа «Краскла Олиса. Сигнификанс меньше 500. Нулевая гипотеза не принята. По графику я понимаю, что связь положительная. Но хотелось бы снова сравнить пятую и шестую группы, например, средние группы. По графику похоже. Они имеют почти одинаковые средние ранги. 2467, 2976. И вот здесь снизу... Надо выбрать опцию PayWise Comparisons. Графическое представление, которое перестает быть удобным для восприятия, когда много категорий сравнивается. Здесь уже много категорий, поэтому не очень удобно. Черные линии – это линии, связывающие категории, которые значимо не различаются. Например, похожи 10 и 9 по графику. И Непонятно. но ну, бог с ним с рисунком. Посмотрим на таблицу. Ниже идет таблица, где все пары представлены. Интересует пятая и шестая категории. Вот они. Разница в средних рамках 509. Это столбик просто significance. А это adjusted significance. И и другая значимость и меньше пятисотых то есть. И просто Significance и Adjusted Significance подтверждают, что эти две категории статистически значимо различаются. Кстати, тот же самый результат показывал пост-хок-тест Геймса Холла после классического дисперсионного анализа в прошлом видео, в конце. Но здесь возникает отдельный вопрос. А что это за Adjusted Significance? Adjusted Significance — это Significance рассчитанная с поправкой Банферонию. Идея состоит в том, что когда происходит много однотипных тестов, повышается шанс не принять нулевую гипотезу. В данном случае нулевая гипотеза состоит в том, что для двух групп средние ранги равны генеральной совокупности. Так вот, когда много однотипных тестов, а здесь... Получается, много однотипных парных тестов произошло. Вроде как, по расчетам Тьюки, а затем Бонферони, повышается вероятность не принять нулевую гипотезу. И вот чтобы скорректировать этот феномен, предлагается специальная формула для расчета adjusted significance. Adjusted significance строже. Бывает прямо гораздо строже, чем обычный significance. То есть по adjusted significance гораздо труднее не принять H0. И тем не менее, для 5-6 категории H0 не принята ни по significance, ни по adjusted significance. Лично я, если мое мнение кого-то интересует, против поправки Донферони. Мне, на кажется, не вполне обоснованный, поэтому я бы ориентировался на столбик Significance. Но в данном случае разницы нет. А где она есть? Она есть, например, в конце таблицы в сравнении 9 и 10 категорий. С точки зрения обычной Significance, H0 не принимается. И делается вывод, что 9 и 10 категории дают разные средние ранги. То есть у 10 категории фильмов фильмов, оцененных на 10 критиками, значение пользовательского рейтинга в среднем выше, чем значение пользовательского рейтинга у фильмов, оцененных на девятку. Это с точки зрения обычной сигнификанс. А вот с точки зрения significance с учетом поправки в Бонфероне, оказывается, что нет, H0 принимается с уверенностью 95%. Значит, нет разницы между фильмами из 9 и 10 категории по пользовательскому рейтингу. Давайте посмотрим на них на графике еще раз. Перехожу от Pwise Comparisons к исходному виду. Ну да, средние ранги у них одинаковые, но бокс для фильмов из 9 группы все-таки стремится вниз. Ну и разница, кстати, не маленькая. Если на числа смотреть 4,670 против 5,300. Поэтому я еще раз убедился в своем мнении, что не стоит смотреть adjusted significance, а лучше смотреть обычный significance. Получается, что вот это окошечко PYS comparisons – это аналог постхог тестов классическом дисперсионном анализе но если вы смотрели предыдущие видео вы помните что я не только пост хокке использовал как альтернативу я использовал критерий студента для двух несвязанных выборок или лучше сказать двух несвязанных подвыборок могу ли я то же самое сделать здесь могу но не все так просто как я уже говорил, интерфейс для непараметрики менее удобный, чем для классического дисперсионного анализа. И для критерия студента тоже. Я не могу здесь выбрать какие-то конкретные группы, пятую, шестую, например. Не могу. Нет здесь такой опции. Поэтому если я попробую вместо красклоуэллеса поставить критерий Манна-Уитни, который является не параметрическим аналогом критерия студента для двух не несвязанных подвыборок, то что будет, то будет unable to compute, потому что не умеет критерий Манна-Уитни сравнивать много групп сразу, поэтому придется пойти, поэтому придется пойти более сложным путем, придется Отобрать для анализа только наблюдения, относящиеся к пятой и шестой группе по рейтингу критиков. Как это сделать? Select cases. Отобрать наблюдение. Поскольку речь не идет о создании какой-то новой переменной, поэтому нажимая кнопку Data, потому что именно здесь находится Select Cases. Отбираются отдельные наблюдения. Выбираю if condition is satisfied. Нажимаю кнопку if. Выбираю нужную переменную. Рейтинг критиков, который с 10 баллами, переношу направо. И ставлю равно 5. Значок or. Или снова ту же самую переменную беру. И ставлю равно 6. Останется группа фильмов оцененных на 5 и группа фильмов оцененных на 6 критиками. Continue. Окей. Okay. Фильтрация сработала. И теперь я могу заново попробовать применить критерий мана Уидни. И теперь, да, он сработал. Нулевая гипотеза не принята. Смотрите, формулировка. Похоже, очень похожа на формулировку для дисперсионного анализа краского олиса. Распределение зависимой перемены, то есть пользовательского рейтинга для двух категорий. Здесь не написано они, но я знаю, что я их отобрал. Пятый и шестой для двух групп, относящихся к рейтингам критиков 5 и 6. Так вот, эта нулевая гипотеза не принята. Зайдем внутрь. Вот график для пятой категории, для шестой категории, средний ранг для пятой категории 1000, средний ранг для шестой категории 1222. И обратите внимание, здесь есть статистика Уилл Коксона, w. есть статистика Мана Уитни, а есть еще стандартизованная статистика, ну еще и, здесь, и тест статистик есть. то есть столько много статистик со всего Одна signific. Одна Significance относится именно к standard dice statistics. Остальные статистики, как я понял, СПСС приводит сугубо в качестве дани уважения автору этого критерия Фрэнку Уилколсона. Он придумал его, а также авторам доработок исходного критерия. Ману и Уидни. Они дорабатывали. Не они придумали, они его дорабатывали, придумали свою статистику. И показали, что при больших выборках их собственные статистики не работают, а работают Z-статистика, стандартизованная статистика. А в СПС решили применять в итоге только саму стандартизованную статистику и для нее рассчитывать significance. Не заморачиваться, для остальных статистик не рассчитывать, а только для стандартизованной статистики, Z-стандартизации. Это, в общем-то, разумно, поскольку это сделало метод универсальным. Он применяется к выборкам любых размеров, потому что эти статистики не применяются к выборкам больших размеров. А Z-статистика к большому счету почти универсальна. Итак, significance. Меньше 50-х, H0 не принята. H0 в данном случае состоит в том, что средние ранги для фильмов из пятой группы и шестой группы равны. Не принята, значит, не равны. Какой больше средний ранг? Мы видим, какой больше. Поскольку кодировка прямая, то есть с ростом ранга растет, и мнение о фильме, значит, пользователям меньше нравятся фильмы из пятой группы, и больше нравятся фильмы из шестой группы. Получается, что и на этом маленьком отрезке 5-6 категории сохраняется зависимость пользовательского рейтинга от рейтинга критиков. Эта зависимость есть на всем промежутке, от первого ранга до десятого. И на этом маленьком промежутке тоже есть. Подытоживая, я исчерпывающий и разносторонний решил задачу поиска зависимости пользовательского рейтинга от рейтинга критиков. Причем я это сделал в предыдущем видео классическими методами дисперсионного анализа критерий студента и пост-хок тестом. Об а этом видео я это сделал при помощи непараметрических методов дисперсионного анализа Краскова-Уоллиса, pairwise comparisons внутри дисперсионного анализа краска Уоллеса и отдельно для двух групп, виль... двух групп фильмов при помощи критерия Мана Уитни. Как вы понимаете, дисперсионный анализ можно применять в том числе и если исходно имеется всего две категории. Дисперсионный анализ все равно сработает. И классический дисперсионный анализ – поэтому дисперсионный анализ это универсальный метод для поиска связи между двумя переменными, одна из которых группирующая, а вторая зависимая. А вот критерий Юдента для двух несвязанных подвыборок и критерий Мана Уитни это не универсальный методы для поиска связи между двумя переменными, одна из которых группирующая, вторая зависимая. Они меняются только если у группирующей перемены всего две категории. Поэтому, если выбирать, что запомнить, дисперсионный анализ, универсальный, и не универсальный критерий, <coughs> я запоминал бы дисперсионный анализ.